Дэн, ты не мог бы посоветовать осветить стабильные проекты? Я понимаю, что везде риски, но все же, как тебе кажется, более стабильные? Сегодня у гост передачи у нас человек под ником Soul. Он написал мне такое. Ну вот смотри, стабильные проекты, это смотря вот что для тебя. Вот. Для некоторых людей вот стабильный проект стабильному рознь, понимаешь? Вот Для некоторых 3-5% пассивный доход в месяц консерватив является стабильным больше для того чтобы сохранить свои средства от инфляции таких компаний как бы куча вот тот же калипса вот молодая компания фонд легальный по сути официально зарегистрированный с документами то есть все как положено 36-50 процентов в месяц в год пассивный доход тут можно извлекать отлично почему бы и нет компания уже в ближайшее время начнет свою активную деятельность, свою работу. Как бы есть вот такой вот стабильный вариант. Вот Понимаешь, для некоторых э, стабильный проект это может быть 15-30% в месяц. Вот, где зачастую люди большинство и участвуют. То есть 15-30% в месяц, это сам пойми, это все хайпы, пирамиды, но в некоторых случаях бывает, конечно же, доверительное управление, но их по сути немного. Тут главный вопрос, на каком уровне подготовка у проекта. То есть какая легенда и как давно он уже существует, чтобы тебе в него удачно зайти и в нем заработать. Безусловно, можно веб-токен профит отнести к стабильным, то есть 0,6-1% в сутки, в зависимости от того, сколько проинвестировал. Вот. Watford тот же, но компания по сути не первой свежести, если так разобраться. Вот. Но если динамика в проекте будет не стухать и плавно также продолжать нарастать, то этот проект даст еще заработать. Но риски здесь большие на данном этапе инвестирования. Вот. Какие еще есть проекты, но ну, похожие по стилю сейчас вот в интернете? Ну, Antares, тот же, и Hbytex. Ну, в последних вот этих трех проектах я не участвую. Вот. Не хочу вести по пять компаний в похожем стиле. Не вижу для себя конкретно смысла. Вот как для блогера, сетевика. Вот. Вообще не вижу. Вот. В них я не инвестирую. То Стараюсь удержать конкретный фокус на одной-двух компаний максимум. Ну, в подобном стиле, да. Все эти компании, допустим, которые я вот последний перечислил, вот они как бы тоже далеко не новые. И тут э, сюда точно не собираюсь заходить. Вот, скам там будет везде, во всех этих компаниях. Вот, еще как бы не было каких-то компаний, которые бы работали вечно. Вот, тот же авто. то авто, тоже классная возможность, можно за год увеличить деньги в три раза, причем твои деньги замораживаются на год, дальше забираешь полную всю сумму. В общем, ну это, конечно, как автопрограмма, но ее можно рассматривать и как инвестицию на долгосрок. Enjoy, сетевой проект больше не инвестиционный, больше для активных участников, но схема там очень простая, Тут простой денежный маркетинг, простые условия, минимальный вход 10 баксов, на выходе можно заработать 6000 долларов. Вот, если немного потрудиться. Офигенный проект. Дальше, для меня вот лично стабильными компаниями являются, ну вот, крауд-инвестинги. С реальными компаниями, с технологиями, бизнесами, для меня это вот стабильные компании. Я сюда вот инвестирую активно, сюда вообще не страшно пригласить человека для меня они в приоритете, риски очень минимальные и на дистанции доходность самая высокая давай по порядку турмаркет классная идея, одновременно востребована создается маркетплейс причем бизнес уже на процентов 80-90 организован инвестировал кстати немного 250 баксов но уже моя доля в бизнесе выросла в три раза, причем за короткий срок в дальнейшем мы можем получать постоянно дивиденды от этого бизнеса пока он существует То есть на это могут и десятки лет уйти причем у вас еще есть доля, да, которую вы купили, которая также растет в цене. DGU тоже очень перспективный рынок, искусственный интеллект. Также сюда инвестирую продукты, создаются, команда проекта развивает данный, данную компанию. Прогресс налицо, сюда надо обязательно инвестировать, считаю, каждому. Такая же схема. Инвестируем, получаем дивиденды, плюс DG, помимо своих разработок, сам инвестирует в стартапы, связанные с искусственным интеллектом. Ты как будто инвестируешь во всю отрасль. Десятки тысяч процентов здесь потенциал роста твоих инвестиций. Мне данная компания очень нравится. Погнали дальше. United Financial Group. Интересная тоже компания. Тут инвестирование в доверительное управление, но непривычное всем. То есть, под определенный там процент, да, Тут компания отбирает на рынке именно стартапы, связанные с медициной и инвестирует уже непосредственно в них. Вот. А мы как участники в этой компании вкладываем в сам непосредственно United Financial Group и от э, дохода этих бизнесов будем получать дивиденды. То есть здесь все легально, официально, не хай проект. То есть иммунобальзам уже, кстати, у них есть в продаже. Это один из первых продуктов, который начал инвестировать в United Financial Group. Вот. Инвестируй в стабильную тему, получай стабильные дивиденды. То есть, к примеру, у тебя 500 долей. К то есть, Компания продала 300 тысяч флаконов иммунобальзама. А это, по сути, как бы немного, учитывая статистику за год. Если вот эту статистику взять, то дивиденды конкретно за определенный период там будут 1375 долларов в год. 500 Далее нарушаем на эти деньги. тысяч баксов в дивиденды. Круто, здорово, Считаю, инвестировать тоже стоит. Вот, ветер. Также перспективный стартап. Покупаем в одну из перспективных отраслей, вернее, у компании, которая этим занимается, акции. Возобновляемые источники энергии. Это перспективный рынок, наряду с искусственным интеллектом, блокчейном. Потенциал роста твоих вложений, конкретно если в данную компанию проинвестировать, Десятки тысяч процентов. Вот Сюда также инвестирую и активно э, рекомендую. Двигатели Дуйнова. Синхронные электроматуры, востребованная ниша, куча патентов на технологию. Развитие очень динамичное. Можно уже сейчас стать акционером получать всю жизнь от реализации этого бизнеса дивиденды. Инвестирую, читаю, стоит стабильное направление, которое будет кормить годами. Skyway. Инвестировать стоит, но чтобы сейчас много купить долей, нужно много вообще проинвестировать, чтобы хотя бы какой-то выхлоп был по итогу. Транспорт рабочий, риск есть единственное с точки зрения реализации организации самого этого бизнеса. А так транспорт уникальный, почему бы и нет, имеет право на жизнь. Я сюда также проинвестировал. Вот, все эти компании, в которых я уверен, да, безусловно риски есть везде, но тут считаю он невелик, пусть даже... Какой-то из этих бизнесов не выстрелит. Вот. Один даже проект способен перекрыть все твои потери с лихвой. и Еще сверху заработаешь более чем. Инвестирую, поэтому в то, что веришь ты сам. Вот. А я тебе лишь помогу там, с технической стороны. вот, Поэтому пиши, обращайся. Вот Ты также можешь сохранить вот эту Google таблицу себе. Ссылку оставлю на нее в описании. Сохрани ее в закладке, периодически просматривай. Ее, поскольку тут всегда я публикую какие-то обновления, инвестирую в все эти компании и зарабатываю до скорых встреч, увидимся если что пиши на связи